Три руны, три позиции, из которых неубиваемая первая, изменяемая вторая и, как следствие, изменяемая третья. Расшифровывая каждую руну, прежде всего мы сначала расшифруем ее по смыслу, а потом будем искать ее на древе Егдрасиль. По смыслу. Больше внимание, конечно, интересуют нас пустые руны, что с этим делать, что с этим быть. Для этого как расшифровать это покажет нам предназначение, собственно говоря, каждой руны. Итак, первая руна судьбы, это руны, с которой вы пришли, базовый уровень прав. Отсутствующая руна говорит о том, что никакой базовой кармы, никаких базовых прав у вас нет. Вы пришли без, предыдущего, без предыдущей памяти, с обнуленным сознанием. С одной стороны, это очень плохо, потому что изначально вы пришли ни к чему не подключенным. А с другой стороны, это очень хорошо, вы пришли со свободным сознанием, то есть у вас есть выбор, у вас нет предопределения, какому Богу служить, в какой системе жить и так далее. У кого нет первой руны? То есть у вас есть свобода, вы можете себе ее выбрать. Почему так получается? Причин на самом деле множество множество причин. Все, они, все они, эти причины лежат корнями в предыдущем вашем воплощении. Возможно, вы принадлежали христианскому эгрегору, сильному христианскому эгрегору были, например, монахом или монахи. И перед смертью, соответственно, Прошли через все необходимые ритуалы: покаяние, очищение, бла-бла-бла, а они как раз и существуют для тем, чтобы обнулить карму. То есть, возможно, они, конечно, сотрут и хорошее. но то, что плохое, сотрут однозначно. То есть здесь такой риск. Да? То есть, а полностью обнуленное сознание позволяет вам, что называется, начать с чистого листа. У вас нет нагрузки кармической. Но, соответственно, вы пришли с сознанием, которое, за которым изначально никто не стоит. Ну вот никто не стоит. Обнуленное сознание представляет перед собой совершенно пустой сосуд, вот абсолютно пустой сосуд. В него что хочешь, то и вкладывай. А обычно люди с нулевой, с нулевой первой руной, представляют собой лакомый кусочек для любой системы, которая старается их в себя, что называется, поглотить. Во-первых, потому что это просто, а во-вторых, не надо прилагать усилий для того, чтобы их сознание вынуть из другой системы, в которой они существуют. Но руна, присутствующая на этой позиции, говорит о том, что у вас изначально есть с чем сюда прийти есть у вас изначально, с чем сюда прийти. Это либо какой-то старый долг, который не отработан, либо какие-то права присутствующие. Но это то, что у вас есть, то, что находится внутри вас самих. В зависимости от той руны, которая фигурирует на этой позиции, вы можете интерпретировать эти качества. Я по возможности постараюсь дать ответ каждому, что означает его рунический код, но для начала мне хотелось бы, чтобы вы увидели это сами. Руна судьбы предполагает не вашу личность, она предполагает вашу душу, это не вы личность пришли сюда с нулевой руной или с какой-либо другой. Это ваша душа пришла с нулевой руной или с какой-нибудь другой. Личности здесь еще нет. Она могла родиться в абсолютно любой семье, вам могли назвать совершенно иначе, да, вы могли родиться э, под другой фамилией у других мам и папы, или у них в это время совершенно иное впечатление и, и, и представление о том, как надо девочек, мальчиков называть, во всяком могло бы быть. Но получилось именно так, как получилось. И ваша личность начала получать характеристики, связанные с этой э, с этой бербальной формулой, ваша фамилия, имя и отчество. Если там стоит какая-то руна на этой позиции, это говорит о том, что качество личности, которое вы должны приобрести, это долг, вы должны приобрести, проявлены. Если же там на этом месте стоит пустая руна, есть у кого-нибудь пустая руна на второй позиции? Нет, хорошо, но если бы стояла или по крайней мере, знаете о том, если там будет стоять, это говорит о том, что кармическая предопределенность не предполагает, что вы в этой жизни будете нарабатывать какие-то качества личности. То есть если на этой позиции стоит пустая руна, то мирозданию нет дела до ваших качеств личности. Дело есть только, например, до результата. А результат показан третьей руной. Если эта руна пустая, Значит, мироздание по вашему договору, по вашему базовому контракту, у вас нет обязательств перед этим миром сделать что-нибудь. То есть, в принципе, он от вас не ждет и особо не обременяет. Но если там стоит какая-то руна, одна из восьми, какого-то это, это говорит о том, что договор у вас есть. И получить вы желаемое и результат дать в этой, в этой реальности можете только в том случае, если качества вашего сознания, проявленные во второй руне, будут достигнуты, будут исполнены. Понятно объяснила? Посмотрите сейчас на свой рунический код. Понятно, что дома вы его пересчитаете, конечно же, найдете ошибки без, без вариантов. Ошибаются все, я вас уверяю, все, сколько групп у меня не прошло на эту тему, обязательно будут ошибки. Чтобы эту ошибку исключить, хорошо, когда сидят пары, они друг друга проверят и друг друга носом в ошибочки ткнут. Но у нас это не всегда. Опять же, по желанию, обычно в других группах мы делаем таким образом. Человек говорит все свои водные данные, все остальные записывают дома, Просчитывают заодно и оттачивают навык быстрого просчета рунического кода другого лица, а потом все проверяем. В, таком, в этом случае ошибка будет исключена. Наша с вами будет задача научиться правильно не только высчитывать, но и правильно расшифровывать, видеть смысл. Все-таки помните, да, что вторую и третью руны предполагают существующее имя и отчество или бывшее имя и отчество. Предполагают. Соответственно, как только меняется вербальная характеристика, фамилии, имя, отчества, меняется и сама структура судьбы, потому что это структура судьбы. Личность накладывает отпечаток на судьбу. Вторая руна как-то начинает вас автоматически выводить что-то делать, а что-то не делать, какую-то информацию воспринимать, какую-то не информацию не воспринимать совсем. Давайте для примера возьмем чей-нибудь рунокод, я его расшифрую для вас. Атала. Да. Да. да. Эй вас. Да. Итак, руна Атала, руна третьего это руна наследия. Говорит о том, что человек пришел уже с знанием своего наследия. Он знает, что он несет. Во-первых, это знание не просто эгрегориальной структуры мира и о том, как устроен род. Это какой-то ключ наследия, который передан ему по крови. И с этим ключом он пришел. Единственная база, единственное достояние, которое есть, это линия крови, которую он несет от мамы-папы или от более далеких пращуров, не имеет никакого значения. Это базис, который не изменить. Но этот базис нужно во что-то превратить. Во что превратить, показывает руна Эйвас. Руна мастерства и колдовства. Руна Эйвас, которая подразумевает связи с нижним миром и обретение высочайшего, высочайшей профи, высочайшего уровня мастерства на этом фоне. А через что это можно сделать? Показывает вторая руна. Руна Геба. Руна равновесия и партнерства. Соединить все со всем. Примирить непримиримое. И эти качества личности, которые нужно выбрать, договариваться, главенство закона над амбициями, понимание и знание этого закона, не человеческого, а чего-то более глубинного, которое позволит быть всем религиям, всем системам, всем кастам, всем возрастам, всем расам, жить непротиворечиво друг с другом. И вас это глубинная сила, которая спрятана. Формально по нашей системе трех кругов это первооснова зла. И вас Оттуда тащится информация, которая говорит о том, что она не прошла естественный отбор, она проиграла. Какие-то боги, какие-то силы числятся в настоящий момент в проигравших, но у них долгий путь развития. Они наработали некие алгоритмы информации, которые необходимы им были для утверждения самого себя, просто проиграли. И сейчас нужно дать им второй шанс. И вот если ты сделаешь примирение, то тогда у них появится второй шанс. Через качество своей личности ты разовьешь свою колдовскую мощь и дашь им возможность реализоваться в этом мире непротиворечиво, бесконфликтно по отношению к другим системам. В примитивном, в простом смысле, не в магическом, а в обычном человеческом смысле это Соединение со своим родом, со своей семьей, примирение всех структур рода и таким образом выйти на и вас борьбу со своими страхами. Но это в человеческом, человеческой, в обычной человеческой жизни. Мы же, развивая в себе магическое мастерство, должны смотреть немножечко глубже, то есть масштабнее, то есть немножечко шире на реальность. Понятно? Эвас. Замечательно. Хагалас. Руна, которая является не только проводником, но и ключом, а значит, у нее двойная функция, двойное назначение. Ты пришла со знанием собственных границ, ты пришла с со знанием собственного ограничения. Когда-то это ограничение было положено на тебя. Одно из качеств руны Хагалас, это не только ограничение, но и разрушение. То есть внутри тебя сидит разрушитель. Вот его как раз изыковали в рамках Хагалаза, Разрушитель. Для того, чтобы фактически для тебя пребывание в этом мире это наказание. Наказание за когда-то неверно совершенные поступки. Для того, чтобы это наказание искупить, нужна руна Эвас. Руна развития сознания. Руна слеп мира. То есть развить свое сознание до такой степени, чтобы ты не просто поняла. Как бы в чем своя ошибка, но и вспомнила предыдущее, за что тебе наказали. И осознала это, то есть через покоение, через осознание. И если ты это сделаешь, то будет феху, будет права. То есть твое воплощение здесь, это оплата за предыдущие ошибки. Видимо, действительно была сильно неправа, что так сослали. Ну да. Песню, да? Иса. Иса. Начало тоже. Разрушение, наказание через осознание, через покаяние, прийти к пониманию самой себя, прийти к пониманию той константы, того Бога, который тебя когда-то породил, но ты его предала. Фактически весь твой путь да, это прийти к пониманию самой себя, то есть приблизиться к своему первоисточнику. Приблизиться и понять, что ты сделала неверно, что он потерял в правах. Он потерял, не ты. И через вот это осознание, через воспоминания, через развитие своего сознания, вас это еще руна магии, не забывайте, то есть через развитие магических способностей прийти к осознанию самого главного, самой важной, самой верной своей ценности, которую никто не сможет вышибить из твоего сознания, потому что один раз ты по всей вероятности, как минимум один, ты про нее забыла, ты ее променяла на что-то более жизненное. И за это ты находишься сейчас здесь, для того, чтобы в жесточайших жизненных условиях все вспомнить, все осознать и вернуться к своему. Да, Вера. Так. А нет. Вот такая вот... История. Геба, абсолютно равновесное сознание. Человек пришел сознанием знанием закона, с умением все связывать, умением формировать любые грегоры, любые пространства, но с таким, как говорила Остап Бендер, с таким счастьем и на свободе нельзя. Нельзя. Значит, это знание, значит, это умение, это право и знание закона было тобою в прошлой жизни применено как-то не так, неправильно. То есть дипломат развил свои, приложил свои дипломатические качества не к тому, кому надо. Наут говорит о том, что ты должна это осознать. То есть не просто вспомнить, а еще осознать, как надо как надо прилагать свои таланты, как надо прилагать свои способности. Всего лишь это, оно не должно проявиться в этом мире. В прошлом уже проявилось, больше никто не хочет. И ты тоже. Ты просто должна это осознать, ухватить этот алгоритм, кому можно проявлять и к чему можно проявлять принципы дипломатии и равновесности, а к чему ни в коем случае нельзя. Где демократия уместна, а где она неуместна. То есть фактически формально да, вот такая вот комбинация геба наут познание кастовой системы мира и утверждение ее в своем сознании как, как, как еще один очень важный закон. Наверное, я, я бы наверное расшифровала вот такую комбинацию так. про тебя ли это скажет повторный пересчет Еще. Да пожалуйста, да да да вера извините. Это говорит о том, что от тебя ничего для мира не ждут. Для тебя, для себя что-то ты должна сделать, а для мира нет. Скорее всего, отсутствие последней руны при наличии первых намекает на то, что ты сама решила добровольно сюда прийти в качестве опыта, то есть тебя сюда не ссылали. Это был твой личный выбор для того, чтобы ты поняла суть претензий, которые тебе предъявляют. То есть на самом деле ты ничего такого ужасающего не натворила, но ты просто чего-то недопоняла И пришла сюда для того, чтобы еще раз допонять. Да поймешь, больше не вернешься. Вот угу. вот Давай. Ну, вот, Честно, я это да, хорошо. Да, сейчас первая пустая и эй вас эй вас. эй вас, эй вас. Эй вас. Сознание не имея абсолютно ничего за и душа не имея абсолютно ничего в пустом виде пришла сюда пережить какой-то опыт. То есть фактически пережить опыт максимального страха, который здесь можно пережить, и умение с этим страхом справляться. Знаете, как вот человек включает компьютерную игру с какими-то ужастиками. Прекрасно знаешь, что это ужастики, и там ни ромашки нюхают. Там ужастики. И он сидит, играет в эту игру, причем желательно в таком виртуальном объеме, для того, чтобы пережить вот эти вот состояния. Пережить все формы страха, пережить все формы глубинного погружения в себя. И вас, как итоговая руна, казалось бы, ты должна здесь сделать что-то, что является высшей степенью мастерства. То есть стать таким мастером, который можно сделать только подняв изнутри, изнутра своего самые глубинные пороки. И этот порог превратить в статичную форму, в статичную форму, в что-то удивительное, что останется в веках, да, как, не знаю, Морфий, попавший в вену Малевича, породил черный квадрат. Понятна логика? Да? То есть поднять из себя глубинный страх, который запечатлевается пятном на полотне, и это пятно становится высочайшим произведением, выдающимся произведением искусства. То есть пусть твой страх оставит какой-то материальный след в этом мире, и этот след будет, будет зачем-то нужен. Зачем ты нужен? что-то после себя, что будет зачем-то нужно.